Путин готовит страшное и вот-вот нападет на Литву, а Беларусь на Украину. Третья мировая война начинается. Всем привет, дорогие друзья, с вами Антон Белюк. И в сегодняшнем важнейшем видео мы обсудим самые ключевые события последних недель и дней, которые имеют место быть на европейском континенте. В прошлом году на территории ЛНР, ДНР погибло 8 мирных жителей. В позапрошлом году погибло 7 мирных жителей. Одна а смерть ⁇ это трагедия. Безусловно. Но это не геноцид, о котором часто говорят э, э, чиновники в России. Вот объясните мне, пожалуйста, учитывая эти цифры, э, как вы можете сказать, что это разумное решение было вторгаться в Украину? Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Послушайте, что говорит э, Верховный комиссар, он по правам человека. Она недавно, ну, в мае выступала, да? И в том числе, это по итогам мониторинговой миссии, она сказала, в селе ягодной Черниговской области российской военной 28 дней удерживали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 людей с инвалидностью в подвале школы, без туалета, без воды. 10 пожилых людей умерли. Это борьба с нацизмом? Защита русских на Донбассе. А конкретно, к сожалению, судя по всему, мы стоим на пороге сначала региональной войны, а затем уже и полномасштабной Третьей мировой. Сейчас абсолютно все на это указывает. Все только начинается. Это я вам на будущее просто, чтобы вы поняли. Все только начинается. То, что происходит в Украине, это начало. Это один из элементов крупных передела мира. Поэтому как будут развиваться события, Тяжелый случай. Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И знаете, трещать будут прежде всего небольшие средние государства, такие как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся, их тоже будут крошить. И об этих неопровержимых признаках я расскажу вам в этом видео. И досмотрев его до конца, вы сможете для себя понять и осознать, что вероятнее всего нас ждет в ближайшем будущем. Соответственно, исходя из этого, вы сможете сделать для себя соответствующие выводы, что же делать, как быть и как жить дальше. Делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте его лайками, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны и жмите колокол. Ну и конечно же подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы, ссылки на них. Как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал. Ссылка также в описании. Проходите и подписывайтесь на него, чтобы получать в режиме онлайн самую свежую и актуальную информацию о том, что происходит не только в Украине, но и во всем мире в целом. А сейчас обо всем по порядку. Начнем с событий вокруг Калининграда. Устраивайтесь поудобнее и поехали. Литва объявила о прекращении транзита в Калининградскую область, товаров, на которые распространяются антироссийские санкции Евросоюза, что составляет примерно половину от всех грузов, идущих через данное направление. Блокада Калининграда грозит Литве потерей Клайпиды. В ответ Вильнюс уже предупредили о возможной денонсации пограничного договора с Россией, который позволил Литве вступить в НАТО и Евросоюз. После этого Литва может не досчитаться территорией, в частности Клайпиды, которая во времена Советского Союза была передана ей внутренним решением Кремля. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов 18 июня 2022 года они прекращают пропуск транзита из Калининградской и в Калининградскую область. Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, нарушение правил свободного транзита. Это было обязательство ЕС и Прибалтики. Это попытка экономического удушения нашего региона. Заявил 17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов об отказе Литвы пропускать в изолированный российский регион грузы, на которые распространяются санкции Евросоюза. Запрет на перевозку по литовским железным дорогам в Калининград начал действовать с 18 июня. Это фактическое начало товарно-транспортной блокады Калининградской области. Глава региона сообщил о том, что прорабатывается несколько возможных вариантов ответа на постановление Вильнюса. Действия эти незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далеко идущие последствия. 20 июня в Министерстве иностранных дел России была вызвана временная поверенная в делах Литвы. Главе Дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской страны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международные правовые обязательства Литвы. Прежде всего, совместное заявление Российской Федерации и Европейского Союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года как открыто враждебные. Заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. В частности, хочу процессировать несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС – Здесь идут ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединилось и европейское сообщество, и РФ, сказал губернатор. Речь о том, что гарантии бесперебойного транспортного снабжения между Калининградской областью и остальной Россией через Литву входят в соглашение между Москвой и Европейским союзом, под которыми подписалась Литва. На основании этих гарантий Россия ратифицировала договор о государственной границе с Литовской республикой, благодаря чему последняя смогла вступить в НАТО и Евросоюз. Если Литва блокирует Калининградскую область и отказывается от своей части соглашений с Россией, то и Россия откажется от своей части соглашений и денонсирует договор о границе. Хочу напомнить что неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ и Литвы 2002 и 2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в ИС-Калининградскую область было встречное обязательство Федерального собрания Российской Федерации о ратификации договора о государственной границе с Литовской Республикой. Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял комитет Госдумы по международным делам и был спецпредставителем президента России на этих переговорах. Написал по этому поводу нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствия своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы. Здесь, кстати, стоит напомнить, что современные границы Литвы устанавливал Советский Союз и они не имеют никакого отношения к Литовской Республике, которая объявляет себя правопреемницей до Советской Литвы и отвергает Литовскую ССР как советскую оккупацию. Фактически же, единственной официальной правопреемницей СССР является Российская Федерация. Следовательно, территории, присоединенные к Литве в советский период, относятся к российской юрисдикции и Москва вправе пересматривать их принадлежность, сказал Рогозин. Поэтому, по словам российской верхушки, минимум того, что получит Литва в ответ на блокаду Калининградской области после денонсации пограничного договора, это потеря Клайпедского края. По итогам Второй мировой войны решением Подсдамской конференции Мемель и Кёнигсберг был передан странами антигитлеровской коалиции, Советскому Союзу в целом, а не какой-либо из его частей. Это уже потом Сталин внутренним решением передал Кёнигсберг РСФСР, и он стал Калининградом, а Мемель отдал Литовский СССР и тот стал Клайпидой. Соответственно, Москва может пересмотреть административные границы союзных республик в случае разрыва договора с Литвой. Повторюсь, потеря Клайпеды – это минимум того, что может ждать Литву. Полная блокада Калининградской области – это казус Белли. Это нарушение российского суверенитета в отношении Калининградской области и подрыв территориальной целостности России, подытожил свою речь Арагозин. В контексте этих обстоятельств начинает действовать ядерная доктрина РФ и становится допустимым применение ядерного оружия. Становятся реальными те самые далеко идущие последствия, которых все опасаются но не решаются сказать вслух, в чем они состоят конкретно. А по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение литовских властей остановить транзит ряда товаров, следующих в Калининград по железной дороге, это нарушение всего и вся. Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского Союза распространения действия санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация, Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в свою очередь предупредил, что попытка блокады Калининграда является нарушением суверенитета России над данным регионом и может быть основанием для жестких и обоснованных действий со стороны России. Блокировка. Калининграда Литвой стала для России серьезнейшей проблемой, об этом говорит множество факторов, в том числе и недавнее заявление пресс-секретаря Путина, то есть Пескова, в том числе и настроение самих калининградцев, а вот что они говорят об данной ситуации, внимание на экраны. Новость меня шокировала и в то же время порадовала, потому что ну, лично я стройматериалами запаслась еще заранее. Вот Я сейчас на стадии ремонта и слава тебе, Господи, что мы успели купить какие-то определенные вещи, товары, бытовую технику ну, вот по каким-то приемлемым ценам. Может быть цены повысятся uh -huh. или вообще не будет э того, к чему мы привыкли. Приостановятся стройки, развитие, дороги в том числе. Ну все будет... Хуже. Надо отсюда потихоньку собирать монатки, потому что не доехать, не дойти. Такого никогда не было. То есть вы хотите куда-то в Россию переехать? Да я думаю, не только я. Уже многие собираются или даже жалеют, что попали в Калининградскую область. Когда был открыт, когда ездили в Польшу, когда было все дешево и прочее, ну, другая жизнь была. А сейчас ну, чувствуется, заметно сильно чувствуется. Складывается вопрос, как же на это может повлиять Россия? Все кричат, что якобы там каким-то политическим путем надавят на Литву, но таких рычагов, которыми можно было бы надавить на Литву, у Кремля уже не осталось, кроме рычагов военных. Здесь многие опять же скажут, до да каких военных рычагов Россия с Украиной справиться не может, куда им идти на Литву. Ведь Литва входит, на секундочку, не только в Евросоюз, но и в НАТО. То есть... Нападение на Литву будет автоматически означать то, что началась третья мировая война, потому что автоматически опять же все страны НАТО вступают в данный конфликт, как только будет совершена агрессия в отношении Литвы со стороны Кремля. Но не заблуждайтесь по этому поводу, друзья. Да, в России техника находится в ужасном состоянии. Да, в России ограничены денежные ресурсы, потому что она находится под невероятным давлением экономических э, санкций, примененных к ней Западом. Да, в России бестолковое командование, военное командование прежде всего, да и политическое в принципе тоже. Но в России... Присутствуют невероятные человеческие ресурсы, преимущественно зазомбированные российской пропагандой. Мы с вами нацисты. Мы расисты русня. То есть Россия, чтобы вы понимали, может поставить под ружье ну, вплоть до 10 миллионов человек. Пушечного мяса, которым она будет забрасывать э, страны НАТО, до тех пор, пока это мясо, а также та рухлядь, на которую это мясо будет приезжать, не кончится. Это может занять достаточно много времени. Или же будет другой вариант. Да, может быть нанесен тактический ядерный удар по центрам принятия решения в России. И на этом может все закончиться достаточно быстро. Но как бы там ни было. И по первому варианту, если брать, и по второму, все это так или иначе, в итоге, скорее всего, приведет к неминуемой гибели России, если говорить о России в том состоянии, в котором она находится сейчас, к сожалению. Ну и, соответственно, многие скажут, да Россия тоже может нанести ядерный удар. Да, тактические ядерные удары наверняка будут нанесены со стороны России. Во всяком случае, наверняка будут попытки нанесения этих ударов по странам, скорее всего, Евросоюза, а возможно, по Украине тоже. Пока не ясно. Но опять же ответ со стороны стран НАТО будет незамедлительным. И тут все будет зависеть только от того, вычислят ли они, где находится руководство России и смогут ли его быстро уничтожить. Если нет, тогда эта война может затянуться. Потому что, еще раз повторюсь, как ресурсов той старой военной техники, которая накапливалась десятилетиями в России, когда Россия, соответственно, готовилась во времена холодной войны к Третьей мировой, так и человеческих ресурсов, абсолютно зазомбированных этой пропагандой. Так вот, их там просто немерено. Поэтому Россия сможет себе позволить Третью мировую. Вопрос в том, насколько долго эта Третья мировая затянется. Ну и опять же, многие российские пропагандисты, Пишут, что да не пойдет Америка на третью мировую войну из-за Литвы. Для понимания ситуации хочу вам объяснить, что если Россия нападет на Литву и не сработает при этом пятая статья НАТО, которая подразумевает то, что при агрессии на одну из стран НАТО автоматически в войну вступают все остальные члены НАТО. Так вот, если эта статья не срабатывает, то автоматически НАТО прекращает свое существование как таковое. Потому что э, это даст понять не только России, но и другим э, подобным там, странам, агрессорам, таким как, не знаю, Северная Корея, тот же Китай, к примеру, который также считается э, авторитарным государством. И э, можно уже говорить супердержавой. Э, так вот это даст им понять, что пятая статья НАТО это фейк. И НАТО не будет вступаться военным путем за своих членов, поэтому можно нападать и ничего не бояться. И на другие страны-члены НАТО. Мы не собираемся спекулировать на русском бряцане оружием или русском бахвальстве. Мы очень четко дали понять во время конфликта на Украине, что наша приверженность пятой статье НАТО, постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, это приверженность со стороны США нерушима. Мы усилили восточный фланг НАТО, особенно те страны, которые находились на передовой российских угроз много лет. Мы ценим экономические меры, которые предприняли наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединившись к нашим санкциям. Литва является членом НАТО, мы выполняем обязательства, данные союзникам по НАТО, включая обязательства по пятой статье, которая является основополагающей в альянсе. Мы поддерживаем Литву. Поэтому э, ответ несомненно будет и несомненно пятая статья сработает, иначе это будет означать конец не только для НАТО, но и в принципе в итоге и для Соединенных Штатов Америки это может означать конец. Поэтому несомненно это сработает и к этому все идет. Плюс к этому можно добавить то, что Беларусь очень сильно активизировалась. Белорусская армия проводит серьезные учения, небывалые учения. Также эм, небывалым образом проводится мобилизация. Здесь я говорю в первую очередь об ее масштабах. В Беларуси призываются даже люди из запаса, якобы просто на учения. Ээ, ну и множество других факторов, которые военные эксперты расценивают как то, что Беларусь реально готовится к войне. Об этом и будет ээ, Следующий отрывок данного видеоролика. Внимание на экраны. Месяц военных учений в Беларуси и новые воинственные выпады белорусского диктатора Александра Лукашенко провоцируют все больше вопросов о том, насколько далеко готов пойти Минск и может ли Беларусь вторгнуться в Украину под давлением Москвы. Вчера заявил Байден, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа, у сильных мира сего, переделить мир. Как только вы перейдете нашу границу или будете э, нацеливаться на мозерский нефтеперерабатывающий завод, у них такая шальная мысль была, мы мгновенно ответим. Будете хватать наших водителей, вот как этих 75 человек, значит будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром, значит проведем военную операцию, но своих людей не бросим. А как вы думали, если они ударят по Мозеру, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать, но для того, чтобы ударить, надо иметь чем ударить у нас это есть волна учений в беларуси и новые угрозы лукашенко что происходит с начала июня беларусь проводит серию разноплановых военных учений 7 июня начались занятия по боевой готовности в белорусских вооруженных силах. Согласно сообщению Минобороны Беларуси, к таким тренировкам привлечены все категории военнослужащих, включая срочников, подразделения, воинские части, соединения и органы военного управления. Официальная цель таких учений – отработка мер по переходу с мирного времени на военное время. 14 по 16 июня в Беларуси состоялись дополнительные командно-штабные учения, которыми руководил замминистр обороны начальник тыла вооруженных сил Беларуси, генерал-майор Андрей Бурдыко. Кроме того, по данным Главного управления разведки ГУР Минобороны Украины, с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланированы проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами. А с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими невоссозданных территориальных войск. Генштаб ВСУ сообщил, что в ходе учений белорусская армия выполняет боевые инженерные задачи по размещению блокпостов и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы в районах вблизи границы между Беларусью и Украиной. Также в конце мая в Беларуси заявили о планах создать народное ополчение. Согласно конфиденциальному опубликованному докладу Центра стратегических и внешнеполитических исследований, в начале июня Лукашенко встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который в настоящее время возглавляет белорусское общество охотников и рыболовов и приказал ему предоставить для этого ополчения 5000 человек. В докладе также отмечается, что российские частные военные компании, такие, к примеру, как и группа Вагнера, в последнее время активно вербуют белорусов. Напомнил в недавнем материале об активизации армии Беларуси Брайан Уитмар, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантик Кончилл». При этом Россия продолжает наносить удары по Украине с территории Беларуси, а примерно в 10 белорусских городах по состоянию на 20 июня были дислоцированные российские войска. На этом фоне белорусский диктатор Александр Лукашенко в последние недели наращивает воинственную риторику, хотя порой делает двухсмысленные заявление. Поэтому вы нас не трогаете, мы вам не собираемся идти 10 июня он заявил чиновникам что если не дай бог начнется какая-то заварушка вы же понимаете что мы пойдем впереди и не факт что я с автоматом вот тут не буду бегать а вы побежите вперед вы этого хотите я нет заявил лукашенко в то же время Пользуясь идеологическими штампами российской пропаганды, он регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине. Так Лукашенко безосновательно заявил, что Запад якобы стремится выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда, до Ростова, а Беларусь будто бы может стать жертвой такой цели и поэтому допустил войну за западные регионы Украины. Зайдут они, то есть запад, с Украины западной или еще откуда-то, еще может за западную Украину придется воевать, чтобы нет тяпали. потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев, заявил белорусский диктатор. Он также предупреждал, что то, что происходит в Украине, это начало, и один из элементов крупного передела мира. А еще грозил Украине мгновенным ответным ударом в ответ на мнимые угрозы. После этих слов заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Жук был вынужден сделать успокаивающее заявление, заверив, что белорусская армия не собирается вступать в войну. «Могу вас успокоить. Не надо искать никакие бомбоубежища. Наша страна не собирается воевать. Мы готовы защищать свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся, ни на кого нападать и так далее», — заявил Жук. Он также сообщил, что создание Южного оперативного командования в Беларуси обусловлено развитием государства. «Можете не переживать. Все нормально. Государство развивается. Государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость, — добавил Жук. Второй фронт в западных областях? Как аналитики оценивают вероятность вторжения Беларуси и каким оно может быть? Демонстративная активность Беларуси и риторика Лукашенко подпитали дискуссию о том, Насколько высок риск вторжения белорусской армии в Украину? Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что основными направлениями белорусского вторжения могли бы стать Волынское и Ровенское, а главными целями – открытие Второго фронта и атака на каналы поставок западной помощи последняя последние невероятность очень резко возрастает, особенно после заявления того, что будет проведена мобилизация и с 18 июня по 8 июля будет закрыто воздушное пространство. На Беларуси будут проведены учения с военкоматами, а это значит будет отмобилизовывать простых белорусов и разворачивать... Видите, как получается, Лукашенко заявлял, что... 35 тысяч он хочет увеличить армию за счет контрактников, а на самом деле это будет, скорее всего, мобилизация. Технику скрани не сняли, вот, так что а, а, численность армии возрастет, и да, вполне возможно, вполне вероятно то, что а, белорусов, которые будут отмобилизованы, их и бросят в пекло войны в первую очередь. А то, что появилась также информация от разведки, что Россия готовит резервные батальоны якобы перекинуть на фронт, это все в одной связке с тем, что делает Лукашенко, чтобы со всех сторон начать действия военные? Ну, конечно же, да. Дело в том, что с точки зрения военной науки, то война на два фронта ⁇ это самая тяжелая война. И, кстати, еще не одно государство не смогло выиграть войну, ведя ее на два фронта. Поэтому я и неоднократно и в вашем эфире говорил о том, что для Путина крайне важно, чтобы Лукашенко вступил, отдал приказ о вступлении белорусской армии в войну, чтобы Украина вела ее на два фронта. И тогда они надеются, что Российская Федерация может получить какие-то преференции или, или какой-то успех на войне против Украины. А вторая и не менее главная задача – это попытка отрезать Украину от западной помощи, пояснил Жданов. Также Олег Жданов заявил, что вероятность вторжения Беларуси в Украину 50 на 50 процентов. Они начали разворачивать армию. Военный эксперт оценил вероятность нападения Беларуси на Украину. Он констатировал, «Основная угроза состоит в том, что белорусские власти реально готовятся к началу войны. Все эти действия в подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину. К сожалению, Лукашенко повышает градус напряжения». И уже игнорировать и говорить, что эта игра стопроцентно невозможно, полагает военный аналитик. А тем временем народный депутат Сергей Рахманин, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще в начале июня отметил в интервью НВ, что Россия не выкинула из своих планов возможность принудительного привлечения Белоруссии к участию в войне против Украины. Хотя Лукашенко упорствует этому настолько, насколько может. Но. К большому сожалению, такие риски остаются, и они с каждым днем все выше, признал Рахманин. В то же время он отметил, что наступление со стороны Беларуси может быть сымитировано для того, чтобы привлечь внимание ВСУ, заставить перебросить часть сил и средств на северное направление, чтобы развязать руки россиянам на Донбассе. Такой вариант очень возможен. Насколько я понимаю, наши военные такой вариант учитывают и готовы к нему», добавил Рахманин. Как реагирует на белорусскую угрозу Украина и готовится ли к вторжению? Представители оборонных и силовых структур Украины регулярно подчеркивают, что пристально следят за ситуацией в Беларуси и постоянно оценивают риски вторжения армии Лукашенко. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собирал заседание по поводу возможной угрозы такого вторжения. Проговаривался именно этот вопрос. Вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны. Что происходит? В каком состоянии находится сегодня войско Беларуси? «Сколько там военных РФ, какие планы?» – рассказал Данилов. По его словам, в итоге было принято решение провести в четырех областях Украины проверку состояния готовности в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны. Какие именно области подразумеваются, Данилов не уточнил. Очевидно, имели в виду приграничные с Беларусью регионы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что украинская разведка активно работает, в том числе на белорусском направлении, а Украина готовится к возможному вторжению белорусских войск. Мы отслеживаем все перемещения, инициативы, учения, раздачу оружия охотникам. Сейчас мы исходим из самого пессимистического сценария и к нему готовимся. Резервируем силы и проводим оценку наших возможностей для того, чтобы мы были готовы нанести максимальный и молниеносный ущерб любой другой армии, кроме российской. Если Беларусь захочет увидеть, что такое массовая гибель военнослужащих, то, наверное, им надо заходить в Украину, сказал Подоляк в интервью Зеркалу проекту бывшей команды белорусского портала «Тутбай». Он также предположил, что белорусское общество активно отреагирует на любую попытку вторжения в Украину. «Я думаю, если неадекватность у политического руководства Беларуси победит, то это будет очень короткий период, когда общество от шока перейдет к активным действиям. Возможно, для Беларуси это было бы даже неплохо», предположил Подоляк. Ну и что касается мобилизации в Беларуси, в первую очередь хочу сделать здесь небольшую, но очень важную рекламную паузу уже, пожалуй, по сложившейся традиции. И особенно эта пауза актуальна вот именно на фоне событий в Беларуси. Ведь вот-вот, несомненно, выезд из Беларуси будет запрещен для лиц призывного возраста. В первую очередь, конечно же, здесь имеются в виду мужчины. Даже если Лукашенко каким-то чудом устоит под давлением Путина и не вторгнется в Украину, то есть не попытается туда вторгнуться, то все равно очень вероятен вариант развития событий, который будет подразумевать собой то, что белорусская граница будет закрыта на выезд для белорусов призывного возраста на неопределенное количество времени. Ну, потому что Беларусь готовится к войне и делает это уже абсолютно открыто. В связи с этим Особенно к белорусам хочу сейчас обратиться именно призывного возраста к адекватным людям, которые не хотят идти на эту братоубийственную войну, воюя за кровавые амбиции Путина, убивая своих братьев-украинцев. Я хочу вам сказать, пока не поздно, просто бегите с Беларуси. Бегите, реально, пока не поздно. Куда бежать? К примеру, в республику Польша, где я сам сейчас нахожусь, живу здесь уже более пяти лет, и хочу со всей ответственностью заявить, что Польша э, с распростертыми объятиями встретит всех, кто не хочет участвовать в этом кровавом конфликте. Со своей стороны мы вам поможем здесь найти достойную работу, так как у меня здесь свое агентство по трудоустройству. Мы вам поможем не только с поинском работы, но и с оформлением всех необходимых документов для абсолютного легального вашего приезда сюда, трудоустройства и пребывания здесь на долгосрочной основе. Или на краткосрочные кто как захочет также предоставим вам жилье и как я уже сказал хорошую работу с перспективами карьерного роста есть вакансии как для разработчиков так и для специалистов и все наши услуги абсолютно бесплатны. По поводу работы в Польше обращайтесь к нашим рекрутерам и координаторам. Их номера как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Там же будет ссылка на наш сайт со всеми актуальными вакансиями в Польше, которые мы предоставляем на данный момент. Также трудоустраиваем, конечно, и украинцев, и адекватных русских. При условии, что они адекватные люди, а не зиганутые на всю голову. Это было небольшое отступление, а сейчас идем дальше. Слово я сам служил в белорусской армии еще в периоде с 2012 по 2014 год. Служила в городе Слоним, и э, я был в Рембате. То есть я имею отличное представление о том, в каком виде и в каком состоянии находится белорусское вооружение, белорусская техника. То есть танки, БМП, различные грузовики военные и так далее и так проще, Потому что не, непосредственно за период своей службы в армии белорусской неоднократно сталкивался. Так как я был в Римбате. Так вот я был и внутри различных танков, к примеру Т72, которые находится на хранении, и внутри различных БМП там меняли аккумуляторы, что-то подваривали, делали, ну то есть я сварщиком там был, к слову, также и, и по совместительству был водителем, то есть Поездил на различных Уралах, еще времен Афганистана, как и вся остальная техника, к слову, большинство подавляющее ее, это техника 80-х годов прошлого века, опять же, которая осталась еще со времен Афганистана и Холодной войны. Техника в крайне плачевном состоянии. 80% техники, ну, на мой взгляд, практически не дееспособны. Были, во всяком случае, на период с 2012 на 2014 год. Возможно, сейчас ситуация слегка изменилась, но как бы там ни было. По всем признакам, еще раз повторюсь, Беларусь готовится к войне, как вы уже и сами поняли. И вопрос сейчас заключается в том, с кем Беларусь готовится к войне. С Россией? Лукашенко готовится воевать, ведь э, уже ни для кого не секрет из адекватных людей, что Путин максимально давит на Лукашенко, чтобы он открыл второй фронт на Украине, в Украине, извините, для того, чтобы, соответственно, российским войскам было э, проще воевать на том же Донбассе, к примеру. То есть нужно оттянуть на себя часть Украинских войск Белоруссии нужно оттянуть. И такую, именно такую, наверняка задачу ставит э, Путин перед Лукашенко. Но Лукашенко всеми путями сопротивляется, так как он прекрасно осознает, что это будет означать для него смертный приговор. Потому что по различным причинам. Как зависимым, так и независимым опросом подавляющее большинство, как белорусской армии, так и рядовых белорусов не хотят вступать в войну с Украиной, не хотят лезть в этот конфликт. Соответственно, если он отправит туда армию, вернее, даст приказ напасть на Украину, то он может получить ответный удар от своей же армии, и его просто свергнут. С другой стороны, если он этого не сделает, то его э, могут свергнуть агенты влияния Кремля, которые, естественно, находятся э, в верхах э, правящей элиты Беларуси. Э, и, возможно, э, с одной стороны, для этого... Лукашенко пытается создать различное народное ополчение и так далее и так проще, для того, чтобы его же народ защитил его от российской агрессии. Тут неясно, посмотрим, но то, что он лавирует э, между войной и миром, и то, что он ходит по краю пропасти, это факт. И Лукашенко это сам прекрасно понимает. Многое может решиться после предстоящего визита Путина в Беларусь, а конкретно в город Гродно, в Гродницкую область, откуда я, к слову, родом. Вот недавно поступила информация, что он приедет. По-моему, в конце июня, начало июля. Он должен совершить этот визит. И, скорее всего, этот визит будет совершен с целью дожатия Лукашенко. То есть... Дожать его до той степени, чтобы он наконец-то отдал приказ белорусским войскам напасть на Украину. Скорее всего, главная цель визита будет такова, но Лукашенко прекрасно все понимает. Еще раз повторюсь, он понимает, что начался передел мира, передел сфер влияния. Началось полное переформатирование геополитической обстановки в мире, э, великая перезагрузка или великое обнуление, называйте это как хотите, то есть великое обнуление э, абсолютно всех ключевых сфер нашей жизни и э, здравомыслящим людям, большинству из здравомыслящих людей уже дав давно должно быть понятно, что э, Украина то это только начало и здесь я э, как бы я негативно не относился к диктатору Лукашенко, здесь я с ним соглашусь. Все только начинается. Это...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 Мир будет другой. То есть он наверняка, э, если не знает э, чего-то из того, что недоступно большинству простых смертных, то... Сто процентов он об этом догадывается. То есть о том, что происходит на самом деле и кто за этим всем стоит. А стоят, конечно же, определенные структуры, которые руководят действиями как Запада, так и так называемого русского мира. Я об этом говорю практически в каждом своем видео. И вот сейчас еще раз вам повторяю, чтобы у вас было общее понимание того, откуда ноги растут. Принято считать, что из Запада, но нет. Я убежден, что есть... Общий центр принятия решений, который стоит, еще раз повторюсь, как за Кремлем, так и за Вашингтоном и, соответственно, за Европейским Союзом. Но, друзья, есть еще один очень беспокойный момент, который меня абсолютно не удивляет, потому что я, в принципе, уже давно говорил, что это началось, а конкретно началось становление европейских экономик на военные рельсы. Одним из первых европейских лидеров об этом заявил Эммануэль Макрон недавно и сейчас будет соответствующая видео об этом. Внимание на экраны. Макрон анонсировал переход Франции к военной экономике. «Франция и Европейский союз вошли в период военной экономики, в котором останутся надолго», заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон. «В свете войны в Украине Европе требуется расширить мощность оборонной промышленности и снизить зависимость от внешних поставщиков», — подчеркнул Макрон, выступая на ежегодной выставке вооружений «Евросетори». «Любому, кто сомневается в необходимости этих усилий, достаточно посмотреть на Украину» где солдаты просят качественного вооружения и рассчитывают на ответ от нас. Цитирует Макрона, Франс 24. По словам президента Франции, он поручил Министерству обороны пересмотреть программу военного планирования на ближайшие годы, в которую уже включен существенный рост расходов на армию. С 49 миллиардов евро в текущем году до 50 миллиардов в 2025 году. Это необходимо, чтобы средства оправдывали угрозы в связи изменения геополитической ситуации, подчеркнул Макрон. Помимо денежных вливаний в оборонную промышленность, власти Франции готовят радикальные поправки к законодательству, которое позволит оперативно переводить экономику и промышленность на военные рельсы. Как рассказали источники Лемонт, речь идет о законе, разрешающем конфискацию гражданского оборудования и активов предприятий для нужд оборонных заводов. Поправки, основанные на американском законодательстве, действующем с Корейской войны 1950-х годов, позволят Франции мобилизовать экономику в случае необходимости без формального объявления войны. По оценке Сипри Стокгольмского института изучения проблем мира, Франция занимает шестое место на планете по оборонным расходам 56,6 миллиардов в прошлом году уступая лишь России, Великобритании, Индии, Китаю и США. В относительном выражении Франция тратит на армию и закупки оружия 1,9% ВВП, максимум среди крупнейших европейских экономик. Для сравнения, у Германии это 1,3% ВВП, у Италии 1,5% ВВП соответственно. То есть, что такое становление экономик европейских стран, ну и вообще большинства развитых стран мира на военные рельсы. То есть, переход на военную экономику, скажем так. Многие скажут, ну и что тут такого? Просто будут производить больше оружия увеличивать численность личного состава вооруженных сил, ну, потому что в мире э, до предела обострилась обстановка из-за агрессии России против Украины. То есть здесь все понятно, хотят подстраховаться. Но не все так просто. Дело в том, что когда экономика переходит в военный формат, это означает фактическое приготовление стран к масштабной тотальной войне. Именно это и ничто иное. Просто производить оружие в больших количествах и увеличить численность армии можно было бы без официальных заявлений того, что экономика переходит на военные рельсы и без принятия соответствующих законов, которые позволят, как было сказано, изымать различные частные предприятия, которые работали на гражданские нужды и переводить их на военные нужды. Вот это и есть, в первую очередь, это и есть переход экономики в военное русло, на военные рельсы. Ну и это, как я сказал, прямой фактор, указывающий того, что страны Европы готовятся к третьей мировой войне. Как бы прискорбно ни было констатировать это, но это к сожалению, вероятнее всего именно так. И речь идет, конечно же не только о Франции, а об большинстве стран, в первую очередь и Европейского Союза, но и Соединенные Штаты тоже официально перевели уже экономику на военные рельсы подписание того же ленд-лиза Которая официально вступит в силу еще, кстати, с октября этого года. Это не что иное, как переход, перевод экономики в военную сферу. То есть сейчас большинство промышленности Соединенных Штатов будет работать на производство оружия. Подобная ситуация была во время Второй мировой войны, когда сначала был ленд лиз подписан. То есть военная помощь и гуманитарная помощь Соединенных Штатов союзникам которая оказывалась в Великобритании, там уже СССР, Франции и так далее. Ну и потом уже Штаты сами присоединились к войне. Сейчас ситуация очень похожая. Тогда Штаты присоединились к войне, и война стала мировой. И сейчас все идет именно к этому, понимаете? И вот после того, как Беларусь нападет на Украину, а именно к этому сценарию я больше всего склоняюсь, ну, к сожалению, потому что все на это указывает. Это уже будет региональная война. То есть региональная война в центре Европы. Это война, в которой участвуют не два государства, а как минимум три. Это уже региональная война. От региональной войны остается один шаг до Третьей мировой войны. И вопрос, как ее развязать. Ответ уже есть. Это нападение на Литву. Организация, попытка организации вот этого самого Сувалского коридора, который сейчас на ваших экранах. То есть вот этой полосы там длиной около 100 километров от Гродницкой области Беларуси до Литвы. То есть скорее всего попытаются захватить этот отрезок суши для того, чтобы возобновить логистическое сообщение, соответственно, с Калининградской областью. Сообщение, которое блокируется сейчас с Литвой, как и было сказано в начале этого видео. Ну и вот... Как только будет произведено нападение на Литву, соответственно, это уже будет автоматически означать начало, по сути, Третьей мировой войны, которая пока что, как я говорю практически в каждом своем видео, идет в пределах Украины, так вот она тогда перенесется на весь остальной мир. И это будет, конечно же, самый худший сценарий, остается только надеяться на то, что какие-то высшие силы по какому-то счастливому стечению обстоятельств попытаются этому помешать, скажем так. Ну и очень, опять же, это мне все напоминает ситуацию с Баранофикусом. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. То есть самой мировой проблемой, которая началась в начале 2020 года. В 2020 все думали, что пару месяцев и она закончится. Также сейчас думают насчет войны в Украине. 2021 год стал хуже еще гораздо, чем 2020. -й. И Закончилось все только в начале 2022 Примерно такая же ситуация, думаю, будет и с войной в Украине. Скорее всего, самые жесткие и ужасающие события ждут нас именно в следующем году. Возможно, уже ситуация сильно обострится в этом. Но пик придется, я уверен, на следующий год. Как военных действий, так и глобального экономического кризиса. Выходом из которого послужит уже полномасштабное начало. Третьей мировой войны, то есть, соответственно, благодаря тому, что многие страны, большинство стран мира будут находиться в состоянии военной экономики, оружие будет производиться в небывалых масштабах, и, соответственно, это поможет выйти из этого глубочайшего кризиса, в который мы сейчас входим. Это все тоже часть глобального плана Великой перезагрузки. Чтобы вы понимали, ну... Это, в свою очередь, вызовет тот самый пресловутый голод, который уже начинается во всем мире. То есть все эти компоненты сойдутся воедино, уже сходятся. Э -э Многие, наверное, сейчас про себя задали вопрос, а когда же вообще это все закончится? Планируется, что примерно к 2030 году мы уже должны оказаться э -э в новом мире. То есть примерно к этому времени глобалисты планируют переформатировать э -э мир, э -э как бы до того состояния, в котором они хотят его видеть. То есть совершить эту самую великую перезагрузку. Пока что, как мы видим, к сожалению, все идет по их планам. И второй этап великой перезагрузки, который заключается в войне в Украине, раскручивается полным ходом. Маховик войны раскручивается и постепенно втягивает весь мир в этот конфликт. Постепенно, очень медленно, но верно. Все идет в этом направлении. Что делать в такой ситуации, спросите вы. Я бы посоветовал по возможности откладывать деньги в долларах, в золоте, в чем угодно. Ну а какого-то универсального совета здесь быть не может, потому что с чем-то подобным в новейшей истории человечество никогда не сталкивалось, да и вообще не сталкивалось в принципе во всей своей истории, Потому что во Вторую мировую войну еще не было создано ядерное оружие. Только к концу войны оно появилось. А сейчас оно есть. А сейчас оно есть. И это делает войну, которая начинается, Третью мировую, беспрецедентной во всей человеческой истории. Поэтому универсального совета нету и быть не может по выживанию в этой ситуации. Поэтому поживем, увидим, да, как будет складываться ситуация, и от этого уже будем отталкиваться. Всем спасибо за просмотр, друзья. Еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Поддерживайте это видео лайками, подписывайтесь на этот канал, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока.